Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня очередной видеообзор, который посвящен пневмостеплеру универсальному от компании Sigma, код товара 671-3311. Данный пневмостеплер может работать как со скобами, так и с гвоздями. Начнем, наверное, с характеристик, которые указывает производитель. Пневморазъем для подсоединения к компрессору 1,4. Вес пневмостеплера 1,5 кг. Рабочее давление от 4 до 7,5 бар. Максимальное давление рабочее 8,3. Производитель, кстати, не рекомендует превышать рабочее давление больше, чем 8,3 бар. И работает со скобами шириной 5,7-5,8 мм, длиной от 16 до 40. И гвоздь планочный от 15 до 50 мм длиной и шириной 1,25-1 мм. Далее у нас комплектация. В комплекте идет защитные очки, вот такие пластиковые. Далее инструкция с гарантийным талоном сам пневмостеплер два шестигранных ключа для обслуживания пневмостеплера масленка и кейс для хранения Кейс для хранения из пластика. Так, теперь к самому пневмостеплеру. Вот вы видите пневмостеплер. Вот так он в руке сидит. По материалам изготовления. Изготовлен полностью из металла. Литой корпус. Здесь разборной видите, можно разобрать для обслуживания и замены. Тут у нас стоит боек, который является расходным инструментом, вернее расходным материалом. загрузка скоб, у нас вот, нажимаем рычаг вниз и загружаем скобы или гвозди. здесь вы видите загружая с магазина, объем 100 скоб или 100 гвоздей. подсоединение Саму компрессору вот такой есть. Без, с помощью быстросъема заглушка стоит спусковой крючок. И здесь у нас предохранитель вот. срабатывает при сопокосное с поверхностью. То есть нажали и скоба выстрелила. Нажали и скоба выстрелила. Так, здесь регулировка глубины забивания колесик. Вверху э регулировка воздуха, которая выходит, это или вправо, или влево. Сам этот у нас эта регулировка это как он называется клапан. Он из пластика сделан. Ручка покрыта такая резиновая накладка. Очень удобно держит в руке, не соскальзивает. Так, что еще по степлеру? По рекомендациям, рекомендовано подсоединять сюда мини-масленку, или ставить блок подготовки воздуха на компрессор, чтобы инструмент смазывался, или, если нет, ни того, ни другого, ну, конечно, фильтр это обязательно, масло можно закапывать вот через этот штуцер быстро-быстро съем. То есть отсоединили, пару капель капнули перед работой, и подсоединили шланг. По отзывам о данном пневмостеплере, только положительные. Также является универсальным инструментом, работает как со скобами, так и с гвоздями. Очень качественно собран. В нашем видео, как мы говорили, мы показываем только популярные инструменты, которые представлены у нас на сайте. Если брать по аналогам, у нас на сайте также представлен МИОЛ-81720. То есть аналог сигмосков пневмостеплера. Но это уже выбирать вам вам больше подойдет, какой больше приглянется. А по качеству они одинаковые. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.